В России ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний умирает около 900 тысяч граждан. Несвоевременно оказанная медицинская помощь, отсутствие специалистов и необходимого оборудования. Все эти факторы могут стоить человеку жизни целях оказания квалифицированной медицинской помощи по всей стране развернули свою работу специальные кардиологические центры. Один из таких функционирует на базе медико-санитарной части КФУ. В состав сердечно-сосудистого кластера униклиники входят два кардиологических отделения – отделение рентген-эндоваскулярных методов лечения, отделение сосудистой и кардиохирургии, а также кардиореанимация. Здесь осуществляется как экстренный прием пациентов с острым инфарктом миокарда и нестабильными стенокардиями, прединфарктными состояниями, так и план Лечение и обследование пациентов сердечно-сосудистыми заболеваниями. Хочу подчеркнуть, это единственная в республике федеральная медицинская организация. И мы оказываем медицинскую помощь жителям Российской Федерации, сохраняя помощь жителям, естественно, Татарстана, в том числе и неотложную экстренную помощь. Медико-санитарная часть КФУ в университетской клинике с образованием ее в 2017 году начала работать, проведена модернизация техническое оснащения, создана операционная, современная для работы кардиохирургов. И еще позже включилась аритмологическая группа, то есть мы лечим еще все виды нарушений ритма, как терапевтическим, так и хирургическим путем. И таким образом мы замкнули цикл оказания помощи пациентам с сердечной патологией. Большая часть пациентов первого отделения кардиологии – это пациенты с перенесенным острым инфарктом миокарда. Их, как правило, в Центр кожных коронарных вмешательств доставляет бригады скорой помощи. Здесь пациенты уже ожидает целая команда высококлассных специалистов – кардиологи, реаниматологи, ангиохирурги. В кратчайшие сроки медики оказывают всю необходимую специализированную кардиологическую и рентген-эндоваскулярную медицинскую помощь, в том числе с применением технологий ангиопластики, стентирования сосудов и коронарных артерий. Сегодня, допустим, да, они почувствовали себя хуже, не так, как вчера, не так, как утром. Дискомфорт, выраженную слабость, потливость, не могут выполнить привычную нагрузку, допустим, встать и дойти до кухни. Вот в чем должна быть настороженность данной категории пациента. Сидеть, терпеть и ждать, конечно же, нельзя. И данная категория пациентов должна быть настороженной родственники, в том числе, и обратиться незамедлительно за помощью. В качестве мер профилактики специалисты в первую очередь устраняют факторы риска. Объясняют пациентам правила прохождения лечения, дают рекомендации по изменению образа жизни. Для каждого пациента подбирается индивидуальная терапия. К процессу лечения, помимо сотрудников кардиологического отделения, подключаются и узкие специалисты. Этот фактор является одним из важнейших, поскольку сопутствующие заболевания могут повлиять на результаты терапии. Здесь очень много так сказать, таких вот моментов, составляющих. Они направлены на изменение мышления пациента, с тем, чтобы он был нашим союзником в этой борьбе и мог, так сказать, сам желал и старался справиться со своим заболеванием, и э, избежать какого-то тяжелого осложнения. На данный момент в Республике Татарстан функционирует 7 центров чрезкожных коронарных вмешательств. Четыре из них находятся в Казани. В их число входит и униклиника КФУ. Эти центры специализируются на лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Благодаря современным методам лечения пациенты восстанавливаются здесь в кратчайшие сроки. Маргарита Михайлова, Никита Акиншин, Универньюз.